Добрый день, подскажите, Запорожье выезжать? Нет, в Запорожье ничего не будет опасного а, угрожать. Все пройдет мимо Запорожья, можете не переживать. Скажите, что будет с Харьковом и скоро мы вернемся домой. Еще полтора месяца необходимо а, находиться не в Харькове. Кажите, будет ли возобновлен возможность покупки препаратов ТФ и информации продуктов гражданам, гражданам РФ. К сожалению, нет, сейчас мы не продаем гражданам РФ. Не продуктов ТФ, не информационных продуктов, к сожалению, или к радости, не знаю. Пусть все закончится. Подскажите, закончится?